Артюр Рымбо «У дворцы у века» О, дворцы, о века, чья душа без греха! О, дворцы, о века, Я учась, осилил чары, Счастье, что дается даром, Славен тот в кумугальских кочет, Голосит, когда захочет, Ну а мне-то что за дело, Как себя растратит тело? Безоружен, за него отдам и душу. Смысл какой найду для слова? Без угла оно, без крова. О дворцы, о века! Если же в годину горя, Буду жив судьбою споря, Пусть удар ее последний Будет скорым избавленьким. О дворцы! О века!